Что мне помогает остаться в сетевом маркетинге? Догадались, это мечта. И она у меня есть. А у вас есть она? Вы хотите добиться? К примеру, там машина, квартира за год, там еще какие-то путешествия, съездить куда-то, отдохнуть, детей отправить, учиться. Много, много можно перечислять, но все зависит от вас, что вы будете делать. Понимаете, как говорят, под лежачий камень вода не течет. Это правильно, так и есть. Вот видите, я вот недавно записывал видео, а уже снег пошел. И скоро зима уже. Сейчас, в принципе, уже начало идет. Вот. И смотрите сами, у вас, вы вообще хотите чего-то добиться в жизни своей? Хотите работать на себя, хотите обеспечивать своих детей, свою жену, своих близких, родственников, чтобы они не болели, чтобы у них все было в достатке. Я хочу. Я это делаю. Я иду к определенной цели. То есть цель есть, и есть после цели идет прямо за ней мечта. Вот эта мечта, она, да, она осуществима, если вы будете действовать бездействие, это... Все, это потопление корабля. Кому интересно, чем мы занимаемся и вот именно с таким настроем работаем, под этим видео будет ссылка на приглашение, плюс контактные данные. Вы как меня знаете, меня зовут Юрий Худаченко, я занимаюсь сетевым маркетингом. Всем пока.